Друзья, всем привет! Шесть причин, когда вы этой осенью точно сделаете успех. Сейчас вы меня слушаете, и вы находитесь в интернете, правда? Возможно, вы ищете возможность, как начать зарабатывать. Начать зарабатывать и получать достойные деньги. Но у вас нет своего продукта, и вы толком ничего не знаете о маркетинге, о том, как это сделать, так как этому надо учиться и учиться. Так? Или у вас есть свой продукт? Например, первый коуч, консультант, ну вы не знаете, как это упаковать, как это преподнести, и вообще надо очень многому учиться, и вообще вам страшно. Так вот это видео коротенькое, будет вам полезно послушать. Итак, вы, возможно, ищете ответы на эти свои вопросы, и думаете, что вы вовремя ко мне пришли. Почему? Потому что я практикующий психолог. Уже более 20 лет я работаю с людьми, помогаю им решать их проблемы. И бизнес, и здоровье, и отношения – это все психология. И никуда вы не денетесь от практической психологии, а не теория, бла-бла-бла. А я – практический психолог. А вот в онлайн я уже около 10 лет. И я являюсь тренером личностного развития. То есть, короче, помогаю вам личность расти. Я веду вас до результата как коуч, и я как психотерапевт убираю ваши блоки, страхи, психотравмы на пути вашей цели. Так вот, теперь о шести причинах, которые дадут вам результат, и вы получите успех этой осенью. Первая причина. Осень – новый, э интенсивный период, когда вы, любой из нас, вы и я, любой из нас, можем запуститься, активизировать любой бизнес. Потому что все закончили отдыхать, отдыхать приехали уже обучаться, начали раскачиваются и уже начинают что-то делать. Правильно? И также вы знаете, что новая так называемая волна коронавируса с ее лживой информацией про пандемию и так далее скоро нас всех накроет снова. Но ну, она особо не открывала, потому что границы-то до сих пор еще прикрыты во многих странах, вы это знаете. Так вот, можно рассуждать, можно бояться. Но... Реально можно видеть, что бизнесы рушатся, и банкротятся, и выживать будет уже не так просто. Богатые станут чуть беднее, те, которые организовывают вот это все, понятное дело, что станут очень богатыми. Но нам-то что, рассуждать про это? Нам, мы, как взрослые люди, должны с вами понимать, что никуда мы не денемся, и прятаться за то, что… Все будет хорошо, все будет доброе, украинской мовы, Даст Бог, и это все пройдет. А вот прорвемся, молимся. Да, молиться надо, однозначно. Потому что, когда вы делаете, надо еще и молиться, чтобы Бог давал терпение, когда вы делаете. Так вот, как же все-таки жить и выживать? Воспитывать детей, думать о завтра. Верно? И вы осознаете, что осень начнется... Она уже началась. Их будет сентябрь, и будет ноябрь. И придет зима, где многие из вас представляют себе, как они поедут куда-то отдыхать. Кто-то на Мальдивы, кто-то в Египет, кто-то в Турцию. А кто-то будет просто дома. А может быть нас никого не выпастят. Мы не знаем. Но мы точно знаем, что придет Рождество. И мы захотим получить удовольствие. Мы знаем, что мы захотим... Отдохнуть. И вашим близким захочется отдохнуть. Правда? Именно поэтому вы получите полноценный, заслуженный отдых, когда именно сейчас включитесь и ради этого всего будете активно работать вот этот период осени. Начнете делать бизнес в интернет, чтобы уже за первый месяц выйти от тысячи долларов и выше. И это реально. Почему? Дальше. Вторая причина – это ваша большая амбициозная цель. Ради чего вам стоит активизироваться? Не распыляться на разную информацию, не листать чужие ленты новостей. Можно, конечно, поглядывать, но фокусироваться на своей цели. Вот эта большая амбициозная цель, если у вас есть, значит, это тоже будет причиной, почему вы стартанете этой осенью. Третья причина – низкий порог входа в бизнес на путешествиях. Это громко звучит, но сейчас я скажу чуть-чуть больше. Это платформа, на которой вы можете бронировать, так как я бронирую, потому что я много и уже, путешествую и уже знаю, что почем. Так вот, я бронирую выгодные свои путешествия, отели, самолеты. В общем, там еще есть и много чего еще другого, но я бронирую, я приглашаю других людей через интернет, естественно. Вы также будете делать, и компания за это платит. Вы скажете, так сейчас никто не путешествует почти. Да, мало кто путешествует, потому что нас перекрыли. Но это же все равно закончится. Слабенькие их снесет волной, Ну, слабенькие, больные. Боящиеся, логично, а волной коронавируса или страх. А те, которые сильнее, потому что в кризис выживают сильнее, они поднимутся. И сильные компании, естественно, останутся на плаву. Туристические всевозможные движения останутся на праву. Да, плаву, да, многие сейчас обанкрачиваются, банкр... многие сейчас уходят в небытие, да, но сильные-то и богатые-то останутся. И крутые отели, я. Вот буквально месяц назад вернулась из Египта, там прожила 9 месяцев, тоже из-за коронавируса там застряла. Там крутые отели работают, ох как, и развиваются, и будут развиваться. А слабые, конечно же, уйдут. Так вот, люди, конечно же, поедут, правда? Пока мы дома, мы сможем накопить и денег туда, чтобы потом было за что поехать. И пригласить людей, адекватных людей, естественно, для того, чтобы они пришли тоже за... Регистрировались и тоже стали партнерами этого бизнеса. Дальше. Четвертый пункт. Про низкий порог входа чуть позже скажу. Четвертый пункт. Четвертая причина, почему вы стартанете в этот сентябрь, в эту осень. Действительно закрываются многие бизнесы офлайн, онлайн. Но ну, онлайн будут больше работать, понятное дело, люди, потому что примкнуть в интернет больше. Но офлайновые бизнесы закрываются, вы это тоже знаете. Люди снова зайдут в запреты передвижения. Они куда? Зафокуси сфокусируют свое внимание. Куда они пойдут? Больше часа все в интернет. И вы снова соединитесь со своими семьями. Снова будут друг другу будьте мешать потому что опыт показал, что людей закрыли в это пространство, и там было много негативных психологических штук, люди не готовы жить в одном пространстве. Но это надо тоже понимать. А как вы можете выбраться? Интернет. Поэтому онлайн – это та, то спасение, которое поможет вам действительно построить свою работу таким образом, что вы закроете вопросы, и свои и семьи и вам не нужно будет искать причины кто запустил корону кому выгодно как нас зомбируют, чтобы потом не оправдывать себя что осень высокосного года двадцатого года там я поэтому потому что был высокосный год потому что была корона и вам не нужно будет детям по им рассказывать почему у вас нет денег на обучение на еду на на те же путешествия логично Пятая причина, почему у вас получится осень 2020 года. Потому что вы получите то самое обучение, которое стоит больших-больших денег, и, и лет нужно потратить. Вы получите это обучение, потому что я вам его дам, конкретный пошаговый алгоритм. И вы сможете зарабатывать уже буквально в первые тысячу долларов, уже в первый месяц. Почему? Потому что миллиарды людей сидят в интернете. Как вы думаете, найдутся 10-20 человек, хотя бы для начала, да, которые захотят пойти с вами, которые адекватны, которые включатся и пойдут и будут с вами работать? Конечно же найдутся. И эти люди дадут вам эти деньги. И также эти люди будут искать своих, потому что на нас приходят. Мы никого не ищем, мы никого не зомбируем, никого не, не дергаем. Почему? Потому что вы получите готовый бизнес подпуск подключить такой же автоворонкой. На ссылочку сейчас вот нажмете под этим видео, и увидите, что автоворонка, чат боте там уже готовый диалог. Отпадут неадекваты, отпадут те, кто боится, отпадут тех, у кого нет денег. А вот теперь про порог входа. Сейчас 150 долларов нам вход на эту платформу, чтобы строить бизнес. Угу. Аж 150 долларов. Подробности вы потом узнаете дальше. То есть для того, чтобы вы зашли в этот клуб путешественников и начали работать и приглашать людей на эту же платформу, вам нужно всего 150 долларов. И 150 всего-навсего вы получаете для, за, за то, что вам создадут. Мы с вами, мы вам поможем создать э, эту автоворонку, чат-бот, и вы будете их приглашать. Они будут, вернее, сами к вам приходить. Ведь вы же сами открыли, я же вам не стучалась в дом, правда? Но еще одна есть большая проблема. Люди боятся консультировать, боятся общаться один на один, боятся выходить в эфир, вот как сейчас я. Я тоже раньше боялась. У вас это все тоже пройдет, и будете нормально тоже общаться, выходить в эфир. Тот-то -то боится, а может кто-то из вас уже и не боится. Так вот, есть готовые сценарии, готовые вопросы для личного консультирования. Не впаривать, не дожимать, не догонять. Нет. Таким образом вы будете учиться, прокачивать свою уверенность, получив этот алгоритм, этот практикум, и узнавать психологию людей через эти консультации. Понимаете? И вот вам готовый бизнес под ключ. И плюс еще и этот чат-бот-воронка. Поэтому вы, конечно же, можете пропустить и дальше заниматься своими делами. Ну и шестая причина. Каждому человеку нужен наставник. Чтобы не сойти с пути, руки не опустить, потому что страшно, я основа знаю, что это такое. У каждого должен быть свой наставник. У тех, кто начинает, один наставник. Те, кто выше поднялись и хотят выше масштабировать свою работу, свой бизнес, там нужны другие уже уровни наставника с более высокими достижениями, своими. да. Вот почему шесть этих причин. Почему вы этой осенью сможете классно стартануть? Ну, а почему мне выгодно вам помогать? Скажу вам. У меня есть бизнес, которым я консультирую. У меня есть множество программ по разным темам. Сейчас не об этом. Но так как я, первое, имею сама этот бизнес на путешествиях, создаю свою команду, помогаю людям, не имеющих своих продуктов, стартовать и уже сразу получать конкретные, Действия через свои инструменты готовые уже. Мне выгодно, чтобы вы зарабатывали, потому что у меня есть еще вторая выгода: 10 человек минимум в моих целях подготовить коучей, наставников, консультантов, которые будут помогать другим людям. Убрать вот их страхи, убрать вот этих вот этих мышлений, вот это вот убогое, которое у нас у многих есть. Поэтому я решаю, реализую эту еще свою цель. Дальше, как психологу, коучу, наставнику, мне в кайф, когда я читаю отзывы людей, которые улучшили качество своей жизни в тех сферах, в которых пришлось им помогать. И вы, кстати, увидите здесь отзывы тоже в этой воронке. Вот, собственно, самые главные причины, по которым я хочу вам помогать. Ну и денежная. Вы получаете, вам приходят деньги, и я получаю. И в этом кайфище от этого партнерского бизнеса. Его называют сетевым, MLM. Кто-то занимается здоровьем, кто-то занимается косметикой. И это тоже людям надо. Но когда у вас есть вороночка, да, когда у вас есть четкие пошаговые инструменты, алгоритмы, вы делаете, ставите на рекламку небольшую, по мере заработка будете увеличивать рекламу, вы замучаетесь, устанете этих людей регистрировать. Да? Поэтому... Вы станете активным коучем-консультантом, прокачаете свою неуверенность, если она у вас есть. Конечно же, за это вы будете получать достойные деньги. Кто-то из вас найдет в интернете свою судьбу, свою половинку. Кто-то улучшит свое здоровье, потому что когда у вас есть цель, вам некогда прислушиваться к тому, что вы хереете. Поэтому кнопочка под этим видео нажимайте, попадайте в эту воронку и задавайте вопросы, и поехали. Время не ждет. Всех вам благ. Пока-пока. До встречи в нашем совместном качественном бизнесе в интернет